Друзья, приветствую всех. Сегодня я вам покажу, как я распределяю деньги по корзинам. Обязательно досмотрите это видео до конца. Будет и финансовая грамотность, и нереальная мотивация. Вот такую вот тему мне подогнали. Смотрите, какая красота. Как оформили. Теперь мой весь домашний капитал. Вот в таком месте. Раньше я раскладывал деньги по вот таким вот коробкам. Это коробка с под духов Dior. Она идеально подходит для долларов. Кто смотрел мои старые видео, помнят эти коробки. Теперь у меня весь капитал вот в такой вот шикарной шкатулке. Вот так вот ее классно оформили. Ну что, открываем. Итак, Инстардинг. Добро пожаловать. В личный капитал и я люблю деньги Итак, здесь вы видите у меня 5 корзин евро доллары это неприкасаемый запас это гривна и общая валюта in инвестиции и dream мечта итак давайте по каждой корзине. здесь у меня деньги на мечту то есть на какие-то аксессуары например телефон камеру или на путешествие то есть, когда мы собираемся на отдых, я беру деньги вот с этой корзины. И у меня не возникает вопросов, да, откуда взять деньги. Потому что я периодически пополняю вот эту корзину. Вот, здесь уже опять денег, да, на одно путешествие, даже на два путешествия. Также, видите, здесь у меня деньги из других стран. Я все сюда складываю. Так, вот... Вот британский фунт. Мне нравятся эти деньги, потому что, видите, они прозрачные. И еще была купюра с Мальдив. Вот, по-моему, это Мальдивы. Вот, тоже прозрачные. Они такие, не знаю, как пластиковые, знаете. Все остальные деньги пока обычные. Тут много денег с разных стран, я даже не помню. А, вот с Мальдив пятерка. Первая пятерка с первых Мальдив. С кружочком вот. Так, переходим к следующей корзине. Следующая корзина у нас инвестиции. Почему вот именно название такое, да, корзины? Потому что изначально такой термин был в финансовой грамотности, то есть распределяйте деньги по корзинам. Ребята, вам тоже нужно так делать. неважно, сколько у кого денег. Кто-то сможет распределять по 10 рублей, кто-то сможет по 500 долларов, но Фишка в том, что это нужно делать, этим нужно жить, это нужно делать постоянно. Я это делаю уже очень давно, именно плотно я начал вот так вот прям раскладывать все красиво, это в шестнадцатом году. До этого я просто откладывал деньги. Итак, переходим к этой корзине, это у меня инвестиции, то есть только я зарабатываю деньги, я раскладываю деньги, и вот эти все деньги, вот эти новенькие доллары пойдут на инвестиции, я думаю, я их направлю в крипту. Идем дальше, следующая корзина, ну, она такая центральная, здесь у меня деньги на всякие, знаете, там, домашние расходы, но тут, видите, у меня гривна, и то у меня тут 1000 гривен, 500 и 200, все, видите, у меня здесь мало денег, опять же, я живу только долларами, я живу только валютой. Эти деньги для того, чтобы, там, оплатить какую-то доставку, видите, у меня их не так много, потому что сейчас все онлайн, и вот, ребята, смотрите, что у меня здесь. Это мои первые деньги для визуализации. Я разбирал старые вещи, и я нашел вот эти деньги. Эти деньги с 2015 -го года мы с любимой их вырезали. Это было в Харькове, и у нее был принтер. Я пришел к ней, и мы сидели и вырезали вот эти вот деньги. Помню, заходит мама любимой в комнату. Моя теща уже. вот И посмеялась, покрутила, пальцем у виска и вышла. Вот так вот. Я раньше визуализировал, и вот эти деньги у меня висели на съемной квартире в Харькове. Тогда мое состояние было, ну, я не знаю, долларом, наверное, 300 или 500. То есть вот с чего все начиналось. Вот эти деньги у меня висели на потолке, на стенах. Я вот так вот брал их на скотч. Вот так вот красиво я их брал веером. И вот так вот на дверь, на потолок. Вот так вот вверх на потолок, на стену я их цеплял. И вот они у меня висели по всей квартире. Помните, я вам рассказывал историю? Приходили друзья, и вот у меня была тогда цель зарабатывать 2000 долларов в месяц. И вот я визуализировал, я написал эту сумму на потолке, приклеил туда вот эти вот деньги. Ну, все ходили, смеялись и говорили, ну что, зарабатываешь? Я говорю, нет, пока не зарабатываю. Но теперь я миллионер. Вот такая тема, ребята. Так, переходим дальше. Следующая корзина у нас, неприкасаемый запас. Тут у меня, ребята, деньги... Я уже рассказывал за эту корзину. Тут у меня, кстати, золотишко, видите, еще. Здесь, ребята, у меня деньги с 16 -го года. Вот я как начал вести этот неприкасаемый запас, так я до сих пор его веду. Здесь около 20 тысяч долларов, может уже даже больше. Вот, эти деньги я никогда не буду тратить. Здесь самые старые купюры также есть. Вот, видите, вот эти купюры уже не принимают, я их коллекционирую. Также у меня здесь деньги, видите, со звездочкой. Видите? Все со звездочкой. Я их собираю и откладываю в неприкасаемый запас. О, 2 доллара. Это мне как-то в банке дали. Я тоже их отложил. Вот. Она считается как бы редкой, но не знаю. Мне дали новенькие... Просто снимал деньги и мне дали вот такие вот купюры. Как я вам и говорил, у меня все в долларах. То есть все, о чем я рассказываю в своих роликах, я всем, ребята, этим пользуюсь. Многие думают, да вот ты рассказываешь это все, какие-то басни. Ребята, я сам так живу, у меня у самого есть такая корзина. Ребята, я уже говорил, это круто, это интересно, это игра в вашей жизни. Ну скажите, не интересно разве вот так вот играть в игру в своей жизни? Это круче, ребята, это круче, чем играть в компьютерные игры. Компьютерные игры, да, красивые, сделайте тоже себе вот так вот все красиво, вы не будете играть в компьютерную игру, если там будет ужасная графика, если там не будут как-то красиво прорисованы персонажи, да, Также и сделайте вот со своим капиталом. Создайте вот красивую себе тему И играйте в игру своей жизни Вот у вас золотишко Вот вы распределяете деньги Потом вот с этого ящика да, деньги идут на инвестиции Вот золотишко, вот чеки на золото Швейцарские слиточки Это круто, ребята Я от этого кайфую и поэтому я богат. Итак, ребята, для чего вот эти вот деньги, да, я объяснял свою философию, да, эти деньги я никогда не буду тратить, никогда, пусть они обесцениваются. Эти деньги для того, чтобы не было непредвиденных обстоятельств. То есть, понимаете мою философию? Вот эти денежки, ребята, эти деньги не на черный день. Эти деньги для того, чтобы не было черных дней. Эти деньги не для непредвиденных обстоятельств. Эти деньги для того, чтобы таких непредвиденных обстоятельств не было. Когда у тебя есть вот такие вот деньги в неприкасаемом запасе, у тебя все хорошо, с тобой ничего не случается, только вот этих денег у тебя не будет, сразу же случится какая-то фигня. Так всегда. И поэтому вот эти деньги, они морально тебя успокаивают. Эти деньги это твоя уверенность. И мне вот с этими деньгами проще, да, когда у меня есть всегда вот двадцатка под рукой, что бы ни случилось, у меня есть сразу же ликвидные деньги Вот эти вот деньги, почему я, кстати, снимаю сейчас это видео, потому что вот эти вот деньги вот на днях уйдут, вот эти все деньги я в крипту положу и вот эти все деньги на днях положу в крипту и здесь уже будет у меня пусто и опять я буду пополнять вот эти вот корзины Поэтому я сейчас решил снять это видео, пока здесь у меня все полное. А вот эти деньги, ребята, они всегда со мной, они никуда не уходят. То есть эти деньги мне помогают безопасно распоряжаться вот этими деньгами. Я знаю, что вот у меня есть неприкасаемый запас, а эти деньги все идут в работу, эти деньги все идут в работу. И еще нюанс, вот по этой корзине, по неприкасаемому запасу, ребята, я достиг определенного порога, вот это для меня комфортная сумма, и его нет смысла увеличивать, потому что, понятное дело, все-таки деньги обесцениваются, и лучше вот все, что свыше, да, распределять в другие корзины, поэтому даже если вот в этой корзине попадаются какие-то интересные купюры, к примеру, там, со звездочкой Я их сразу же вот сюда отсюда другие купюры я перекладываю сюда Короче, опять же, ребята, я играюсь Это интересно, это игра моей жизни Видите, я независим от компьютерных игр Я лучше буду, вот, кайфовать Перекладывать деньги И, и распоряжаться, как бы, своим капиталом Опять же, ребята, это намного интереснее Намного интереснее То есть, вот эта сумма у вас должна быть комфортная в зависимости там от вашего характера от вашего семейного положения ребята, я всегда говорил, то есть люди думают, что есть какие-то шаблоны ребята, вот здесь вот во всем этом нет никаких шаблонов как комфортно, так и делайте, вот комфортно вам какая-то определенная сумма, вы знаете, что у вас более-менее хорошая, там, стабильная ситуация, то есть вам больше, например, там, кому-то больше тысячи долларов не нужно вот здесь держать. Просто вот ребята, вот даже из закрытого канала спрашивают конкретику, Тарас, сколько нужно конкретно держать в неприкасаемом запасе, ребята, вот есть комфортная сумма, да? Остальное вам не нужно здесь держать, потому что, понятное дело, здесь все обесценивается Комфортная сумма здесь есть, остальные деньги вы распределяете по остальным корзинам То есть здесь все абсолютно индивидуально, подстраиваете вот это все под себя Ну и переходим к последней корзине Здесь у меня евро, фунты, видите, я здесь все красиво разложил Двадцаточки, полтосики, сотки, там двухсотки, пятисотки еще есть Часть этих денег тоже уйдет на инвестиции, я просто вот распределил. Еще часть в неприкасаемом запасе. Вот, у меня в неприкасаемом запасе доллары, евро и э, золото. Я просто распределил все по корзинам. Видите, здесь вот разная ширина и евро вот сюда не подойдут, поэтому я решил распределить, чтобы евро были отдельно, а доллары были отдельно. Опять же, ребята, все, о чем я вам вот рассказываю, я сам этим всем пользуюсь. Я живу в долларах, я живу в евро, есть мировая валюта. И я живу в мировой валюте. Потому что вот наша валюта, это полный шлаг. Рубли, гривны. Это все обесценивается. И у меня никогда не возникает вопросов, когда покупать доллары, когда покупать евро. Всегда. Я живу долларами. Поэтому у меня не возникает вопросов, когда покупать доллар. Я как гражданин, не знаю, Соединенных Штатов. У них же нет таких вопросов, да, когда покупать доллар. Да просто живи долларами и все. И будет вам счастье. Ребята, я реально это все упростил. Я сделал вот свою... Не знаю, финансовую жизнь интересная. Видите, я ее сделал интересно, чтобы мне хотелось этим заниматься. И я максимально все упростил. У меня нет вопросов, когда покупать доллар. Я живу долларами. Все. Все мега просто. Опять же, это лучшее решение для тех, кто заботится о своих финансах, кто хочет э, сохранить и приумножить деньги. Я вот сейчас делаю ремонт. Все цены в долларах, в евро. Что-то заказываешь с Италии, что-то заказываешь с Америки. Все в долларах, в евро. Все, ребята, в мировых валютах. А вот эта валюта, это просто фантики. Это реально фантики. И это фантики. Это тоже обесценивается. Это тоже с большой скоростью обесценивается. А лучше всего вот это. Вот, ребята, лучшее решение золота для неприкасаемого запаса. Ребята, такая же ситуация у меня вот в кошельке. Смотрите, опять же, видите? Видите? Все максимально просто. Две карты. Яндекс, деньги. И то, эти карты уже не нужны. И все можно делать через телефон. Я вижу этих недобизнесменов вот с такими вот пачками. Именно не денег, а карточек. да Всякие скидки на магазины. У меня никогда этой херни не было. Никогда. Вот, смотрите, что у меня в кошельке. Вот наша валюта. Но это... Я не знаю, что это у меня делает. Вот, что у меня в кошельке. Видите? Только доллары и вот где-то была гривна. Вот, вот, вот, да, и есть парочку гривен. Вот, тысячу гривен, все остальное в долларах. Я когда встречаюсь с крутыми ребятами, у них тоже доллары. Даже чай оставляют ребята в долларах. Все у нас в долларах. Во-первых, очень просто вот этой валютой пользоваться именно вот в наших странах, да. Она у нас хорошо очень ходит. Даже можно рассчитываться в ресторанах без проблем, можно рассчитываться долларами. Вот, и плюс, опять же, это мировая валюта. Если вот доллару вот придет конец, то этому тоже придет конец. Этому придет конец намного раньше. То есть, если мировой валюте наступит конец, ну, конец в каком смысле, да? Будет глобальная перезагрузка системы, да? И нужно будет перейти на какую-то новую валюту или на какую-то цифровую валюту. Не будет такого, что вы в один день проснулись, все, все. Все, долларов нет, да, долларов не существует. Нет, ребята, это все будет постепенно, будет какой-то переход. Вот, потому что многие думают, что крах доллара это все, это они завтра проснутся, вот, этого не существует. Ребята, если вот этого не будет существовать, этому точно будет конец. Наверное, еще вот будут вопросы по поводу безопасности вот этого всего. Если меня вот спросят, ты не боишься, что у тебя украдут эту коробку? Нет, ребята, не боюсь, все же дело в размере капитала. Вот сейчас эти деньги уйдут, эти деньги уйдут, и вот здесь у меня будет, ну, где-то 1%. Вот здесь вот 1% от моего капитала. 1% который я храню дома То есть если у меня украдут вот эту вот всю коробку Целиком я потеряю только 1% от своего капитала 1% ребята То есть если у вас Например ваше финансовое состояние 100 тысяч долларов Хранить дома 1000 долларов это нормально Хранить дома 1000 долларов вот в неприкасаемом запасе Там еще 1000 в корзине для инвестиций Еще там 500 долларов кто-то там собирает Не знаю на новенький iPhone. Вот и все То есть процента 1% от капитала иметь дома, это нормально. Короче, ребята, на этом все, мне буду прощаться. Вот такая вот вам мотивация. Создавайте, создавайте такую среду для себя. Играйте в игру своей жизни. Я, когда вот ребятам в закрытом канале это все показал, рассказал, показал таблицу, как создавать свой капитал, как вести вот учет Своего капитала, это настолько офигенно, меня все благодарят и говорят, Тарас, почему я раньше вот так вот не жил, почему я вот этим всем раньше не занимался, это реально круто, ребята, это интересно, люди вот в закрытом канале тоже заводят таблички, кто-то в Excel, кто-то там приложуху на телефон скачал, это все распределяет, тоже вот берут вот эти вот коробки, также вот распределяют деньги, кто как, вот мне ребята из закрытого канала кидали в лотках, представляете, деньги в лотках. В пластмассовых вот этих вот лотках для еды. Вам должно быть наплевать, кто что подумает. Я вот это все, видите, я это все показываю. И мне наплевать, кто что скажет, если подумают, что это, блин, не знаю, это детский сад. Пусть дураки вот над всем этим смеются, а я буду дальше богатеть. Я играю в игру своей жизни. Играйте в игру своей жизни. Создавайте свое будущее. Для этого вам ничего не нужно. Идите сейчас, возьмите вот... Где 2 доллара, вот, взяли 2 доллара, все, в коробочку, сделали себе какую-то коробочку, вот, положили, все, вот, начинайте создавать, ничего для этого не нужно, никаких знаний, все, начали, посмотрели видео, начали. В начале, да, вот этого всего у вас не будет, в начале у вас будет маленькая пачечка, у меня была такая же маленькая пачечка, и вот, что сейчас есть у меня. Помните, я вам рассказывал, я ходил в банкомат, который выдавал купюрами по 50 гривен, я специально снимал. Мелкими деньгами, чтобы пачка была потолще, и я складывал эту пачку возле кровати и визуализировал. Вот что было у меня, даже коробки у меня вначале не было, я просто все складывал, у меня в шкафу были деньги, я просто все складывал, по пачечкам все раскладывал. И вот что сейчас есть у меня, начинайте прямо сейчас. Короче, ребята, на этом я буду прощаться, давайте я вот так вот отойду. Кошелек нужно убрать некрасиво. Кому интересно инвестировать вместе со мной и быть в нашем сообществе единомышленников, добро пожаловать в команду. Вторая ссылка в описании, закрытый канал. Кому интересно просто наблюдать за моими инвестициями, за моими сделками, следите за открытым телеграм-каналом. Первая ссылка в описании. Всех люблю, целую, всем больших денег. Пока.